Рогилишки, ребятишки, с вами Шеремиды, и это Слэйм range 2, и третье видео, вот, или как, серия, можно назвать. И... и я забыл включить микрофон, и поэтому я буду озвучивать, что происходит. Так вот, я подхожу, активирую вот эту штучку, и я на тот момент думал, что здесь будет портал. Но нифига не произошло, а просто она задвинулась, и там появился портал, или как это можно назвать, загрузку в другую локацию, вот. Я понял, что там портала вот этого не будет, и поэтому хотела смотреться, где он. И вот, как вы видите, я его увидела. Мне надо собрать еду и покормить слаймов. Мне надо обследовать весь этот остров, на котором я сейчас и нахожусь. И поэтому я буду сейчас э, все обходить. И я еще не знала, что эту воду можно собирать. И я еще не знала, чтобы открыть новую локацию, нужно этого слайма накормить. Вот я и иду к порталу, потому что я закончил обследование острова. И тут сильно на этом острове ничего не произошло. Я только нашел каменных слаймах или скаластых. А потом я купил загон и поместил туда с фосфоровой и с и совместил. И вот что у меня получилось. Я продал плорты. И потом купил сад и улучшение для них. Потом пошел посмотреть улучшение для себя. Я понял, что мне надо бур для руд. И спросил у друга, где можно накопать эти руды. Он мне сказал, что надо на новую локацию. А чтоб новую локацию. Сделать мне надо убить розового слайма. И я занимался обычными делами. Вот я вызвонку и, конечно же, ничего не пропускаю. Потом после звонка я гулял по миру и нашел вот этот каншек. И изучил все, что написано. Вот сижу я и думаю, как мне добраться до, до второй локации. И тут я увидел вот эту штучку. А потом мне друг рассказал, чтобы добраться, надо убить этого слайня. Но я, ну, ну, я его просто покорил и ушел. И вот так вот примерно все закончилось. Ну, всем пока-пока.